Всем привет, я Мишки и сегодня мы снимаем блог с Копейка. Поздоровайся. Всем привет. Вот, мы будем снимать блог. Вот, мы вот уже установили все приложения на комп. Вот. Наверное, у нас плохая камера, вы нас видите, плохо очень. Ну ладно, сейчас я сниму этот блог и пойду куплю новую камеру. Подождите. Сейчас я кое-что еще настрою. Выражу. Так. Угу. Так. Угу. Ладно. Так. так, я устроил, взял камеру нашу. Подключу ее к зарядному устройству. Так, вот она. Вот у нас камера. Давайте я вам покажу наш город. Так, пошли. Открывай дверь. Так. Странно, не работает. я. Пошли. Так, покрытием. Mm -hmm. Вот, этот чувак нам продал квартиру. Вот. Вот, вот. вот он, mm. он. Именно он, да. да этот вот чёрт вот чёрт. это вот квартира. Да. Пошли дальше. Так. У нас памяти мало на камеры нашей. Так что, вот это наше кафе. Да. Да. Тут пока что оно не работает, но ну ладно. Тут уже поставим, стройка идет. Вот, вот наш охранник. Ну, воро... с ворами бороться, вот. Дальше вот, это проходим сканер. Это у нас вот В <coughs> этом городе у нас много рут, которые в результате надо перепла переплавлять и сдавать сбытчику. За это вы получите деньги. Вот. Так вот. Э -э давайте я вам покажу еще. Вот тут охран, дальше вы пройдете по мосту, когда вы приезжаете в город, вы там... А... Че? Че? Когда вы едете в город, вы там приезжаете до сюда. Если у вас, конечно, есть машина. Вот. Дальше вот в это вот в этой штуке порочной находится особо опасный преступник. Говорят, что у него есть ключ от всех-всех замков. Вот, что-то приехал с <coughs> Так, э, я как сказал, ключ от всех замков. Дальше это у нас банк. <coughs> Давайте я вам покажу его. Два кассира. Для еще не надо. И тут уже сейф. Только от сейфа очень трудно э, разгадать пароль. Вот. Приехал спецназ. Ну, я не понимаю, зачем он все приехал. Наверное, что-то у них случилось. Ну, ладно. Вот. Давайте зайдем в это здание. Так. Нарезаем. Блин, камера. Хорошо, что не... чехол. Ничего не видите. Так. Владик. Ну, это особая персона Сами, когда приезжаете в город Вы с ним поговорите <coughs> Вот, он продает инструмент А вот он продает еду А, дорогая, ну ладно <coughs> Так, на третьем этаже Тут продается авто Вот он И вот он вот, <сёжу> эм, на этом наш видеоблог заканчивается, вот. <сёжу> копейку уже купил, машину нам, стой копейка, стой. Ну короче, что это за видеоролик, это видеоролик был обзор моего города, РП города. Вот, ссылка на него будет в описании, так что подписывайтесь, ставьте лайки, всем бай-бай, если вы хотите сервер Майнкрафта по этой сборке, то, конечно же, пишите в комменты, зовите друзей в эту сборку, и, возможно, я открою свой сервер РП, это будет гораздо интереснее, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем бай-бай.